ЗСС пустая была, я выложил легко оттуда Блин. Бежим на РЛС А на РЛС это, есть пси? Бей там, кто бежит Там на РЛС есть место, где нету первой пси? Но... Че? Это март, вижу Солнце, по-моему Бабабой, йо баба. Но мне, знаешь, как-то без разницы на Я пошел в третье био Там вроде бы пси не дамажат У меня третье био, я не считаю Брали здесь в просто... Ну ладно, пошли так, у меня армейки есть Только они кончаются быстро Чертила... Держим Там падает Она же вроде зоркая, как они нас не заметила